Всем привет! Вы начали канал Таковка ТВ. И сегодня у меня видео, которое называется Поездка пони в отель Элеон. Первая серия. Давайте начинать. Ой, как долго я жду это такси. Когда же оно подъедет? Это моя карета подъедет. Ой. Так. Простите за опоздание. Были небольшие пробки. Заходите, мисс миссис, я ваш кейс спажу. Ага, спасибо а за опоздание вы проедете до отеля Элеона бесплатно. Большое вам спасибо, какой хороший город. <звук> так все вы приехали в отель Леон? Вот тут рядом на пропуске. Так, спасибо, выходите. Ай, да, большое вам спасибо. Пожалуйста. До свидания. Да, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, аккуратно. А, я приехал в ваш Отель. Я уже оформлена. Ваш отель Синий Алмаз. А, да. Вы, наверное, Флоттершай. Да, я Флоттершай. У меня 283 номер. Ага, да, сейчас. Секундочку, подождите меня, пожалуйста. Вот, держите ваш пропуск. Сейчас я его возьму. Ага. Большое вам спасибо. А, простите, где находится а, мой номер? Ваш номер прям по коридору, вот там конец за углом. Вы сами его найдете. Ага, да. Спасибо. И э, до свидания. Спасибо тебе. О, вот и отельчик. Эм, ну, какой-то не совсем яркий. Ну, сойдет. Тут какие-то вещи лежат. Хм, светильник кроватка на одного в принципе нормально надо быстренько разместить разместиться и пойти на завтрак Ой, сейчас сундучок сейчас откроем Высыпем все вещи вот это на столик положим это тоже на столик наш положим Есть тоже на столик положим, закроем, кейс мой положим. А вот эти ожерельцы, один на меня. Раз ожерельца. Два ожерельца. Сейчас. Сейчас. Вот. Я готова пойти э, назад. Так, сейчас. Только я... Э, такое что-то. Взбию себе кровать. Ой, кровать надо вызбить. А то что же я такая невнимательная? Как же я тогда на завтрак пойду? А, то есть как я буду спать? Все. Теперь надо будет пойти на завтрак. А, вот он и завтрак. Здравствуйте, я ждала, миссис Флаттершай. Садитесь за любой из этих столов, и сейчас Вам завтрак будет. Хорошо, спасибо. А, я за это угу. Подождите пару секунд. Я вам соединю, стала То, что вам огромная порция. На сейчас. Ну, не совсем огромная. Вот. Пожалуйста, возьмите вот этот кексик. Вот этот напиток. Ой. Да, сейчас. Вам а, еще... В номер заказанная еда, да. Сейчас можете идти. Через пять секунд а к вам придет горничная. Она уберется, Вы пока можете пойти прогуляться у нас где-нибудь. Или я не знаю, что вы хотите сделать. А я пока вещи свои да. Кстати, возьмите вот свежих фруктиков. Себе сейчас мы вам их положим. Вот, возьмите свежих фруктиков. Подносика нашего очень вкусный, свежие, с наших полей. Ага, спасибо. Какие хорошие. Ой, какой хороший отель. Сейчас. Ай, мне все я Ай, как неловко я. Поставлю на столик свежие фруктики. Сейчас поставим, поставим. Ай, поняшь, у меня упала сейчас. Тоже поставлю. Так, и посмотрю, куда можно пойти. Для начала. Так, у меня тут записочка вот есть. Так, вот. Можно пойти сюда. Угу. Так, ну, наверное, я схожу в парк. Хотя нет, парк я не хочу. Вот, схожу в ресторан тут не далеко а ресторан вот в него я схожу сейчас. Сейчас. Так, сейчас пока горничная не пришла сейчас возьму свой номерок и пойду продолжение ждите в серии номер два